здесь вот есть ага. вот он стоит в полуметре от дна вот это перспективная лунка здесь камушек какой-то лежит на дне он плавает вот а я сейчас они стоят не на дне почему-то. У меня вверху взял. Уже на самом верху, блин. А в полуметре. Я От я одна, одна. Вот считаю вот, вот дно. Да. Сейчас опустим. Вот дно. Сейчас, да. насколько ну, поднимаю. Есть контакт. Прогонистый какой, худой. Высоко взял. Высоко взял. что ты не хочешь выходить? Опа. Ты, блин. Че у меня все ломается? Крючок отскочил от мормышки. Капец какой-то. хороший. Ты говоришь, мелкая мормышка. Мормышка мелкая. Рыб крупный Вообще самую маленькую Подобрал ключик к вам. Здесь еще мотылика подсадить. Солнце или как видать. Снег проливной, прямо с плачной стеной. Табан. Да я что-то автоаппарата последнее время не беру можно с этого же выдержать, с видео. Если он идет, то рот прорвется. у Ты его подальше вытяни, он еще больше станет. Нормально. Ну как, вот так подальше, вот так что это себе. Он больше размером получается. Ну, хвост загнул. дорастать дорастать тихо не дергайся отпустим тебя к мамке Побеганец, протегуранец, чайник, вообще. Вообще мормышку-то оторвала. Золотую. Тульскую. Штучную. Самодельность? У меня таких нет. Я вытаскивал на мормышку щук. Я тоже вытаскивал? А, за губу вот так зацепится. Я подвелку вон туда вытягиваю, смотрю, что-то мормышки телевидные. Она челюсть закрыта. Ну, ну, ну, она так качнула. Я что-то сходишь-то и... Она так стоит. Все. Надо было желание загадывать. А? Желание надо было загадывать, пока не убежала. А так, кто не слышал, чтобы здесь щук ловили? Поймали? Ставили. Поймали? Жер... На жерлице? стальную надо, у тебя же есть стальная я-то оторвал в прошлый раз с этой детской безовой не хотел в лунку заходить но ну, нет подача от тебя иди отсюда ну хоть походи сюда но это тут не плете под не нужен блять саня и посмотрел здесь то рыбий да я тебе говорю, на пустого опарыша клевет. Моталя отбивает буквально там за 2-3 поклевки. Это значит, если опарыша нет, вытаскивай и меняй. А так уже... Рыбу поймал, подсадил мотыля. Ты что-то идти не хочешь? от того какой ты дашь изгиб, если вот так поставишь ее туда, она больше трястись будет. Вот. Когда я веду, Саша, у меня получается три разных тряски. Я потом выпрямляю, да, она уже по-другому трясется, уже медленнее. Когда видишь, мачта стоит как. Угу. А если я пошел выше, да, например, она почти не трясется тогда вот так вот. Это уже третья будет тряска. И когда вот таких перетряски на одну из них бывает, берет. Не берет на одну. Раз, и потом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, и пошел. Так Он бывает, не берет. Раз, бывает, приостановишь. Раз, пошел дальше. Есть другой вариант. На месте приостановили. Лисот, потом дальше поднимает. Здесь вот не хотите что-то дальше. Потому что прикоснулся он уже не ушел. Ну сейчас-то уже не прикоснулся. Ну, не факт, что это мелкий, что такой середнячок может так взять. Вот. Вот он за ним вполне мог идти, или вот пошел сразу такой размашистый, не очень быстрый. А вот если с того же места, откуда он взял? Можно я пробовал, бывать поклевки, да, тоже. на высоте. Я, я вставал и на, на своем рост, да, поклевки были. Нет, я имею в ввиду, вот он, вот он взял и опять до этого же Попозарил. места отпустить, не до самого одна. Я это я упал под люка он за ним пошел я пускать стал. я не смотрю потом чувствую что-то не то как в сторону леску типа потянул вот он. задержку далось Сейчас взял мы возьмем в камере поднесем вот такой будет рука то болит вот тебе шуруповерт и его Олегу, блять, палец вывернул, мне руку. Но зато мышцы не болят. Вон она, видишь, опухла. У Олега перчатку ж порвало. Да я видел. Это знаешь, потому палец что мы значит, заниматься, как знаешь, вставляет, что например, ты эти зажимаешь, нажимаешь, она жук и закрутила, блядь, эту сверло или что-то. А тут так нельзя. Вот ему сначала, а потом я не понял от чего, потом сам и чуть мне, у меня аж в глазах потемнело, блядь, вот эти. Я думал, мне руку вывернуло наглухо. Сел, посидел, блядь, нахуй, потом это. Давай снег прикладывать сразу холодный. Пусть ну, блядь. После 60 мозги-то вообще плохо ладят, блядь, нахуй. Умные-то ну, люди на грабли один раз наступают, блядь, нахуй. А вот тут Олег наступил и следом я наступил. Надо было еще тебе дать, чтобы ты себе вывернул что-нибудь. Типа, завер... Заверни, я... шуро нет, просто я скажу так, что мозги, Саша, уже другому Варят и как компьютер, зависают. Почему-то старики на дорогах или что делают. Просто такие секунды зависает, а потом уже поздно. Когда... И он не может понять, как он это... Видишь, он тогда это, а на падающую взял. опа, Придавил просто балуется что-то это и все что это это не поклевка как такая хоть и придавил и остановил почему под морду бывает подсекаешь его ну он не факт да что он ртом то это трогает да вот эти вот почему подъемные съемки я вот когда где-то я смотрю подъемные съемки что я смотрю я смотрю как он берет как он что почему поклевки пустые, почему что Опа, опять видишь не что ответ придавит как бы клевывает что, например, как вот с балансиром показывали, а он его это, он его бьет, разгонится в бочину, ему тресь балансировал, а сверху поклевка подсекает, нету ничего, подсекает, нету ничего. А съемка там показывает, что он не хватает, закончить просто в бок по центру тресил мозга и блядь, отскочил. Уже запрыгивал. Опань поплыл в снег. Окунь, снег поплыл. У вас остался. А это говорю, вот смотри, ты ходишь, почему окунь ищешь, да? Если ты угадал, например, вот как вы сели, угадали, все. Целый день дербань, как я тебе раньше говорил это с одной лунки. А бывает целый день бегаешь и не можешь найти. Просто вот я не люблю в кучу залазить сидеть, да? Я начинаю почему-то так бегать. тудым дым, судым, а так я пошел туда, там, это все, что я не полез к вам в кучу. Вот, давай искать, потому что ну, не может он в одном месте. А бывает так вот, что пробегаешь и черта с два. Вот. А в куче не факт, что ты ловить тоже будешь. Почему? Потому что бывает такое, что вот ты ловишь, да, рядом будешь, частенько бывало. Нифига, никто не может ничего. А один человек таскает, и все, он собрался около одного. Или ему игра нравится, или что-то что, ну, что -то есть. Итак, игр, скорее всего, игра, как, как мормышка как она от себя дает, вот эти волны какие-то. Вот может на дне что-нибудь. Может на дне что-нибудь. А ну, вот такие эти. Вот поехали на рамку, я хера не поймал. Все, что, я считаю сколько, вот, два года почти не ловил. Зиму, все. Башка такая цвета, все, нет. Потом я проанализировал, почему я что. Не надо было мне траву. Надо на травой было трясти, он выскакивал бы, брал. Вот так. Не Надо бояться, да. Бывает, я говорю, что ну, просто одну... привычно, что постучать вот по одну. А? Ну, что постучать да, да, по Да-да-да, одну... вот эта привычка, он бывает в пол воды берет Как мы на, на судоподъемнике раньше можно было ловили, да? Я тело я еще только начинал тогда, и я не ловлю все. Я говорю, что такое там, Вот ты как лошадь, Я одна, как. Она он говорит, в пол воды стоит, я в пол воды делаю и попер его. Правда, битого много, вот это вот. Там его бьет, когда он лезет в эти вот где спуск воды то вот. бок там это его камни шаржахнет как потом также налетал в это на пашином где вот этот вот пчелы у них там или что когда со стороны не сея раз и все а он в пол воды до такого куй крупный хороший шел что и здесь дарибек на потом пойдем кверху. верху, вот они вот так вот, сработает Это потом поклевочка чуть раз и все, что-то, ну вот он уже, это плохо что-то, надо новую лунку попробовать забурить, сейчас забодяжим новую лунку с этим, что повел, там уже вывернут, и не страшно, можно его выворачивать, давай сейчас забудем все. Конечно, вот это время, да? да я понял что уже, Олег, мне рассказал. Что надо, что надо вручную заворачиваться. А мы-то с дуру, блядь, ты держи, а я сейчас крутану, блядь. Нахуй этому палец вернул. А я тоже начал, у меня вылетело. Вот так. Вот раз и мне как, как, как он вывернул руку вот так вот аж. Мама не горюй. Как говорится, это богато Россия дураками. Весь живее. Когда так почищаешь, оно лучше. Можно и за раз пройти, но не вот, вот туда. Поэтому так зашкость. А сейчас почистим. Сразу лунка чистая, да? Все вот чистая луночка. Вот здесь сейчас. Так, где у нас тут еще... Ну, тут можешь. А, вот, вот Микада. 115 ньютон на метр, 18 вольт. Цена за 8-мой мм 20 чего-нибудь? От стойку? От колбаски-то не откажется. Да, Может, так, отходи, Рыжий. Надо еще тебя дурака учить мастер-класса от опытного рыбака. Вот выучи нахуй на свою голую, тебе хвост поднимает. Учил, учил его. Куда? Фу, отойди, отойди. Тут ты мне запутаешь все. Да, Мы только никак, лунок никак. набуровили, ты говоришь поехали. Что не клюет что ли? Говоришь, опытный рыбак. Иди взбодрись, пробури пару лунок. Второй палец вырви себе. Как это? Любой, Чем опытный рыбак от неопытного отличается? Опытный рыбак, даже ничего не поймав, найдет причину, почему да. не поймал. То ли луна больш... полная. То, -то, то ли полная луна, то ли ветер не оттуда. Да, то ли ветер не оттуда. А кто, неопытный кто, кто, кто. рыбак будет все сваливать на свою неопытность. <свист> <свист> такие поклевочки, как Это, эти. Он, он не берет в рот, он что-то, как придавливает или что-то ее. Как ершовые поклевочки такие. Он на окунь так берет, бывает. Там, Олег уже устал Рыбачить. устала на рыбу снимать за кунячка. Перевье сейчас тогда Ну да, я смотрю, что он... Ему скучно стало, я ушел от него. Но... подрещать потрещать не с кем. Ну выучил вот на свою голову, потом от тебя и бочку катит еще. Учил-учил его. Он же долго не сопротивлялся на эту, на рыбалку, на зимнюю. и как-то привез на маску комбинат. Так он шубе закутался в тулупе в этом и так и не вылез из машины. Окно приоткрыл, нос высунул и смотрел, как я рыбачу. и говорю, ну что ты нет, холодно. Да я привез его там больше 20. Лет. А меня, этих... а меня Олег первый раз привез, больше 30 было. Ну, ну, в смысле, ниже. А потом-то это... Короче, поехали мы с ним это. Кто-то сказал, что берет на этом. Ну, на Харюза он рассказал. Да, на Харюза. И поехали, съездим. все. И он попал как раз. Тогда мы штук по 60 наверное, взяли. Харюсков он это вспоминает постоянно и он, и он, он загорел опа, да что ты тык тык и он это второй раз поехали я больше сотни взял сколько он я не знаю там это все вот тот год его было это ловили хорошо и мы попадали вот когда приезжали что он целый день брал представляешь потом устал уже так это что только утром потом вечером после пяти уже приезжали а тогда вот мы попадали несколько раз, он убрал целый день. Вот не ушел же он, видишь. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Подкинули. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и пошли кверху. Частенько срабатывает такая техника. Или когда под нос стучишь так вот, что бывает. Хап. Остальное нет. Аж загнул. И нифига. Даже не черканул. Или он за конец этого поймал. Попер. Мотыля. Ну да, ну загнул аж ну но... Если бы в рот то ясно, что он за конец мотыля. Опа. Тык-тык. Ты блядь, ли, на экран хочешь попасть что ли? Вот я блядь, весь город смотрел. Тебе ну тебе ни одному... Звездой Ютуба быть. Да, ты у нас там, я смотрю, все советы раздаешь. Что у меня выпытал, блядь, нахуй, что это, подсмотрел и раздает. меня там и нету почти что. Там Саня только по один показан, как воет и все. На лодке вот а там... у меня ходите, как и раз, раз и нету нигде. Я всегда за ну, кадром. У одни руки там, не ври. Руки удочка. А ты везде там шаришься. Да где там шаришься? То сбоку, то из-под мышки выглядишь, то из-под ноги а, заглядываешь ну, в да. камеру. Я решил чайку маленько побаловать. Че, все, собрался? Ну, конечно. Ну, поедем сейчас. Мне уже надоело. Да он берет, ну, тоже. Ну, я так это где-то штук под 80 шарахнул, конечно, но я хорошо вот здесь пришел, сел. Как пошло у меня. Я с одной лунти под полки не взял, а потом еще тут побегал. Ладно, не буду на это, судьбу дрочить. Зря лунок набуровил. Да хрен с ним, у меня болит. Ну смотри, да У меня не могу как, как палить, вер, блядь. Как вертанул, блядь. Что, пиздец, что то Попробовали технику, мать твою, блядь, эти компьютер нахуй, насоветовали. Чуть без рук не остались. А чё, привыкай по привычке, как это, типа зажмешь и сверло это держишь. А тут раз как она крутанула, Олегу, блядь рукавица порвала я, я не понял почему или, или что нахуй там начал делать так же у меня вылетело так же значит мне только мы ему так а мне аж руку туда что-то сейчас сломанил ты хорошо отпустил это у него то видишь, что это что один палец потому что это ну, порвалась это рукавица а у меня ничего не порвалось чуть, а вот она в чем дело он тут уже сожрался все съел под люга ну чики хуяки видишь как положил все все все на месте лежит все эти дела вот чтобы тут не мотать ничего если кому-то лень мотать да пожалуйста второй ряд из пластмасса сделал тут у меня и эти и удочки еще запасные вот тебе три с этими с блеснами все вот те жаротва вот те прикормка вот те аккумулятор запасной все на месте и для тебя прикормка еще да Рыбу не дам. а колбасы могу дать. Да. Что, что голосу, давай я Я дам. Я дам. Я дам. Я дам. Я Я дам. Я дам. Я дам. у дам. Я дам. Я дам. Я дам. Вот тридцать штук стоит как с куста это, это аккумулятор стоем уже уже шести, уже шесть с половиной Так